Что вы ожидали? Глубины. Вдохновения. Новые идеи. Друзей. Драйв. Движухи. Шаленство. Выхлоп. Фокус. Вызов. Приключений. Что вы получили от проекта? Уверенность в том, что невозможное возможно. Идеи новых сябров и шмат новых планов. Творческие навыки. Досвет, натхнение, замилование людьми. Я заживаю с радостью, что у нас все отрималось, и с радостью от того, что мы с вами знаемые А еще от того, что мы будем жить с вами в одной стране.